Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев канал Техногон. И сегодня мы ответим на постоянно задаваемый нам вопрос, а как проверить работу нейтроника и вообще всех наших устройств? Я уже, наверное, в 20-30 раз попытаюсь объяснить всем, что такое измерение, как проверялась эффективность работы нейтроника, как проверяется вообще эффективность работы любого устройства по тем методологиям и методам, которые присущи академической науке. Итак, подписывайтесь на наш канал, и я начинаю. Еще раз хочу напомнить, что в домашних условиях невозможно измерить эффективность работы нейтроника потому как первое вы не знаете как это делается вы не владеете методологией у вас нет профессиональных приборов и у вас нет навыков в тех измерениях которые вы хотите проверять и то что сегодня предлагаются различные приборы измерительные да это тестеры это те измерители электрических полей, когда вы можете посмотреть, и какие-то циферки могут там появляться. Но это все недостоверно. Вы, если знаете, что у вас вот лампочка горит, значит она создает электрическое поле. Проводка также электрическое поле. И вот я хочу сегодня остановиться все-таки на тех аспектах, которые должны быть использованы при измерениях. Причем я всегда говорил, говорю и буду говорить, что нейтроник предназначен в первую очередь для того, чтобы снять магнитную нагрузку с организма человека. И это его основная функция, которую он выполняет. И в предыдущий раз у нас был врач дипломированный и аттестованный по немецкой технологии, аттестованный в Германии, который еще раз проверял, как работает эффективно нейтроник. Это мы покажем в следующем выпуске. А теперь, вот... Прежде всего, как мы проверяли, вот изначально, еще 25 лет назад. Первое, это биологическое тестирование, не физическое. Вообще физика процесса здесь ни при чем, потому что мы делали и задачу ставили, это защита биологического объекта от влияния электромагнитной волны, независимо от ее источника, но мы брали радиочастотный спектр, потому что источников много. Это линии электропередач, проводка, которая у вас в доме, это светильники, та же электромагнитная волна световая, это вообще естественное освещение электромагнитной поле Земли. Поймите, что электромагнитная волна это определенная или одна из равновидностей и форм материи об этом написано в Википедии. Хотя источник такой сомнительный, но тем не менее во всех справочниках это вид материи, который несет энергию. И все те разговоры, которые говорят радиофизики имеется в виду те, которые устанавливают вот множество передающих устройств, что это безвредно, они лгут, потому как уже сто лет назад и 50 лет назад. И в Советском Союзе, и во многих странах проводились исследования, не просто исследования, а доказано, подтверждено многократно, что электромагнитная волна даже под порогового уровня мощности выводит из строя метаболизм человека. Об этом вы можете посмотреть в «Белой книге», где описаны все механизмы воздействия на биологический объект практически всеми ведущими специалистами, Радиобиологами, гигиенистами и медиками. Вот это подтвержденный факт, который был нормирован и в году, 1970 году, и в 1986, и в 1996, и в 2003. -м. Только сегодня эти нормы по гелитине отменили. Сегодня эта безопасность не осуществляется, потому как количество источников электромагнитной энергии в сотни тысяч раз возросло, около миллиона только базовых станций на. В 2020 год их было 850 с лишним. Мы это уже озвучивали в одном из наших роликах. Вопрос от нашей зрительницы Марго, которая спрашивает, а какое лучше защитное устройство взять? На первый случай это или на экран, или шар, нейтроник шар. Я говорю, что нейтроник шар да, эффективнее, потому что у него расширенные функции. Он еще защищает от тех встроенных негативных модуляций, которые влияют на наше сознание. Поэтому возьмите лучший нейтроник шары МГ06. Второй вопрос задает зритель по поводу иммунитета. А иммунитет может ли подстроиться под эти влияния? Уважаемые друзья, иммунитет служит для защиты нашего организма от внешних негативных факторов и от внутреннего нашего состояния, потому как наши мысли запускают те процессы, которые происходят у нас внутри плюс внешние влияния негативные, и получается вот эта мешанина, которая приводит к блокам в тех органах и системах, приводящих к различным заболеваниям. Это я вам в двух словах объяснил ведическую концепцию здоровья, которую вы можете, в принципе, посмотреть на канале Вести Валкон. Если у вас вы берете 100 килограмм, держите, идете, устаете, у вас иммунитет ваш и силы ваши тратятся, растрачиваются. Но ну, это так, в первом приближении. А если у вас постоянно на вас это облучение входит в ваши клетки, входит в ваш организм, оно меняет метаболизм, оно меняет потенциалы нервной системы, который напрягается и иммунитету приходится всем вот тем выработанным ферментом каким-то медиатором их... Работа, балансировка. А чтобы сбалансировать внешнее влияние, что нужно? Нужна энергия, которая в вас заключается. Она растрачивается. И чем больше на вас грузится, тем больше энергии, и тем больше ваших сил и иммунитета, в том числе, тратится на защиту вашего организма, чтобы организм был в равновесии. Нет, не сохраняется, не подстраивается организм. Вы видите, по статистике мы уже приводили, рост заболеваемости, рост убыли населения и так далее. Вся, вся вот весь спектр того, что происходит. Вернусь к основному нашему сегодняшнему вопросу, как проверить эффективность нейтроника. Первое. Это биологическое тестирование. Мы проводили какими методами? По методу профессора Симакова, первое, на бактерии гетеротрофных, когда бактерии под воздействием электро электромагнитного поля, как опилки, металлические, сжимаются, выстраивают такие паттерны, так называемые. И как это при воздействии, без защиты. И когда установили нейтроник, то они остаются в первоначальном состоянии. То есть не реагируют уже на воздействие внешнее. Это первый. Это, это на бактериальном уровне. Я не буду говорить о том, что мы наши другие изделия, предназначенные для медицинских целей, проверяли и на ДНК. Так как электромагнитная энергия, волна, воздействует и на цепочки ДНК, разрывая их временно, потом они восстанавливаются. Следующий метод, который в биологии используется, это метод испытаний на животных. Мы это проводили еще в 2000 году в 9-й лаборатории биофизики по двум методикам. Одна методика – это «горячая плита». И вторая — лабиринт. И там же доказали слепым методом, что нейтроник прекращает воздействие на животных. Метод, разработанный Григорьевым, воздействие электромагнитного излучения от радиотелефона на эмбрион, на курин, то есть на яйца. И мы также проводили у них в Институте биофизики эти испытания и показали, что более чем на 80% сохраняются возможности яйца, то есть цыпленка вылупится с защитой, эффективной защиты, защиты доказано, 80 Следующий метод это функциональное состояние организма человека по методу фоля или вегетативно-резонансному тесту, который вы посмотрите в будущем мы еще раз подтвердили по этому тестированию, который четко показывает. Я водил, ну, групп 20, наверное, в клинику, где Принимали специалисты по данному методу и всегда подтверждалась эффективность защиты, то есть использование нейтроника. Мы проводили исследования на крови, то есть темнопольным микроскопом, который смотрится к состоянию... Только крови, слепания эритроцитов или разлипания, вы можете посмотреть фабрику мыслей, на которой я выступал, и мы в прямом эфире, при участии академика Гуляева, который я задавал вопросы. И я тогда ему отвечал, что нейтроник эффективно действует по защите организма человека, и это главное. Не создается магнитная нагрузка, и мы это подтвердили, вот в прямом эфире показывали состояние крови, а потом многократно это подтверждали. Следующий метод биологического тестирования – это метод профессора Короткова. Это метод, который исследует состояние ауры человека. И этот метод подтверждает эффективность нейтроника. Можете проверить, самостоятельно придя в клинику и посмотреть, как это работает. Клинические исследования, которые мы проводили в Австрии, в клинике города Зальцбурга, проводили на военных. Наши партнеры провели закрытым, слепым методом, используя все методики методологии, присущие для проведения экспериментов на добровольцах. И показали, что сняли стресс-нагрузку, то есть воздействие телефона снимается на пользователя. По ссылке, пожалуйста, заходите на наш сайт neutronic.ru. Все обзоры, испытания, заключения с печатями, их более там около 40 или более. Посмотрите сами, почитайте хотя бы. Потому что никто не читает и начинает делать свои эксперименты в домашних условиях, будучи не зная, как это делать. Вы хотите воочию увидеть изменения вот чего-либо. Это абсурдно. Так вот, теперь про радиофизиков. Уважаемые друзья, мы провели... На протяжении 20 лет в трех независимых институтах испытания радиофизического эффекта нашей защиты нейтроник. Это институт медицины труда у профессора Пальцева, где подтвердили эффективность нейтроника по снижению электромагнитных полей, статических полей электрического поля и магнитного, можете использовать те методики, которые представлены у нас на сайте, и почитать, как это делается. Была такая и, возможно, не знаю, сам тест, лаборатория в Обнинске, где проводили также исследования электрического поля, статического поля и магнитного поля в стационарных условиях и подтвердили эффективность защиты по снижению электромагнитной напряженности. Те спектроанализаторы, которые использовались и при баристике, указаны в протоколах. Берите эти спектроанализаторы и самостоятельно можете проверять. Только по той методике и в тех условиях, которые описаны. Третье испытание проводили в Институте сверхчистых материалов и в лаборатории, которая радиофизическая, где использовали спектроанализатор и по специально разработанной методике исследовали сравнительный анализ сделали трех изделий фольги военного изделия и нейтроника и нейтроник показал те же результаты даже выше чем военные изделия один из ведущих специалистов василий юрьевич ионидия участвовал в этих испытаниях и подтвердил эффективность нейтроника поэтому уважаемые друзья изучайте с вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.